Указательные местоимения Этот дом новый Тот дом новый. Это окно большое. То окно большое. Эти люди японцы. Те люди — японцы. Эта ручка — красная. Та ручка — синяя. Он. Она. Оно. Они. Этот, это, это, эти, тот, та, то, те, этот, тот, это, та, это, та, это то, эти, те, Упражнение четыре одиннадцать. Это дерево какое? Желтое. То дерево какое? Красное. это желтое дерево береза а то красное дерево клен кто этот мужчина этот мужчина олег петров кто эта женщина? Это женщина – Зоя Петрова. Кто эти люди? Эти люди – муж и жена. Кто эта девочка? Это девочка Нина Петрова. Кто этот мальчик? Этот мальчик Иван Петров. Кто эти дети? Эти дети Иван и Нина Петровы. Эти здания какие? Эти здания высокие. Этот корабль какой? Этот корабль морской. Этот поезд какой? Этот поезд пассажирский. Этот автобус какой? Этот автобус белый Эта машина какая? Эта машина желтая Этот дом тот дом. Этот дом маленький, а тот дом большой. Тот дом большой, а этот маленький. Какой дом маленький? Этот. А какой дом большой? Тот. Эта машина новая, а та старая. Какая машина новая? Это. А какая машина старая? Та. Та машина какая? Черная. А эта машина какая? Красная. Эта машина какая? Недорогая. А та машина какая? Дорогая. Это красная новая машина. Недорогая. Та черная старая машина. Дорогая. Этот человек — китаец? Нет, этот человек — кореец. А тот человек — китаец. Это девушка-японка. А та – девушка русская. Этот человек – американец. А тот – немец.